Хочу знать все, хочу разбираться во всех нюансах, в том числе в технических. Кто на себе ловит вот это бесконечное ощущение, что я чего-то не знаю, я не понимаю, как поставить задачу техническую, например, как построить, там, создать лендинг, как запустить цепочку писем в рассылку, как настроить таргетированную рекламу каким образом настроить вебинарную комнату там, или провести эфир, каким образом сверстать лендинг, что на нем нужно писать, как баннер, как оформить группу, а, нужно ли делать свой логотип или не нужно. То есть вот такие бесконечные… А, нужно ли делать чат-ботов в том числе, сейчас вот они очень, ну, очень так быстро развиваются и так далее. А, у, у кого ощущение, что я опять чего-то не знаю, что вот если бы я, например, знал, как сделать этого чат-бота, то точно, вот, точно, приточно у меня все там с этим продвижением начнет э, дальше развиваться в, в прекрасном, в таком ключе. А, вот смотрите, здесь такая ловушка, причем эта ловушка очень серьезная. Когда мы хотим э, представлять свою услугу в социальных сетях, ну, мы, конечно, понимаем, что как минимум наш аккаунт, он должен э, быть оформлен, э, как минимум статус до, должен быть написан, и дальше начинается вот это, вот знаете, горе от ума. Когда нам из каждого утюга кричат, вам нужен сайт. Без сайта, вы не... если вы консультант, но у вас нет сайта, вас клиент не видит. Или, например, если вы работаете, <связь> если вы работаете с таргетологом, то таргетологи тоже там, собственно говоря, ну предоставляют какие-то свои требования, и мы в этих требованиях ничего не можем понять. Да? Напишите портрет своей целевой аудитории, ответьте на вопросы. А для нас ощущение, что за нас и так все, ну, все понятно, все и так уже известно, как и что делать. Так вот, смотрите, вот это ощущение, что нужно вникнуть во все технические нюансы, оно, безусловно, ворует ваше время, оно отвлекает вас от ваших навыков от вашей экспертности в теме консультирования почему да потому что вы потому что вы настолько поглощаете и вникать начинаете вот в эти youtube в развитии youtube канала в развитии там одной социальной сети другой и ведь в каждой социальной сети есть определенные алгоритмы развития и здесь вот действительно нужно между умными и красивыми как бы так сделать чтобы и в этой социальной сети развиваться и в той все перло и и так далее вот эта ошибка она знаете очень часто является для вас ну вот когда сам себя зарываешь ты уже забываешь что ты астролог ты уже забываешь когда-то последний раз вообще живого клиента консультировал потому что вы занимаетесь изучением вот этих технических новинок но Могу сразу сказать, что за всем там не угонишься, и, наверное, эта тенденция будет наблюдаться дальше. Проще действительно взять и заказать, пускай заказать у какого-то ученика или новичка, но заказать эту услугу другому техническому специалисту не вам, потому что вы не являетесь техническим специалистом. И я очень хотела бы, чтобы вы все-таки свое время, собственно, экономили, потому что это самый ценный ресурс. Поэтому лучшее, что можно сделать, это действительно пойти в команду, команду, где эти специалисты уже есть, и искать такие проекты, в которых вам эти услуги будут предлагать по приемлемым ценам. Как раз ну, это первый да, момент, потому что вопрос цены ну, тогда встает, что дешевле самому изучить, например, или все-таки кому-то это платить. Но здесь очень важный момент. Обучит ли вас тому, как вообще проверять работу этих специалистов. Обучит ли вас тому, как вообще ставить техническое задание специалисту. Как вообще проверить, этот специалист адекватный или нет. Отвечает он требованиям, насколько он эффективен. То есть я бы вам очень рекомендовала вот в это направление смотреть. То есть не как все сделать самой, а как правильно делегировать и контролировать ставить задачи и контролировать их выполнение. Поэтому это будет мой такой совет, сугубо личностный. Ну, и судя по, еще раз говорю, тенденция такова, что э, лучше, конечно, искать и подбирать себе команду. Даже для начинающих специалистов на самом деле это стоит не таких больших денег, но на начальном этапе я бы рекомендовала все-таки сначала без каких-то технических наворотов, протестировать свою услугу, протестировать ее вообще даже без каких-то там, без, без вложений в трафик, соответственно, и без привлечения трафик-менеджера.